Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. Я продолжаю серию видео по, по получению земельного участка в городе Анапа. С момента прошлого видео прошло уже больше двух месяцев, уже я запустил и другие проекты по получению земельных участков в других городах Краснодарского края. Но в этом видео как и обещал покажу каким образом я составлял самостоятельно схему земельного участка для подачи в администрации. Итак, для самостоятельной подготовки схемы земельного участка мне понадобились видеоинструкции по составлению схемы земельного участка, бесплатная программа Арга 6 и кадастровый план территории, который я получил на сайте Росреестра. Пошаговые видеоинструкции вы сможете найти на моем блоге, ссылку я оставлю в статье. В материале «Как за 40 минут найти свободную землю и составить схему земельного участка» вы найдете всю информацию по данным видеоинструкциям. Программу Argo 6 чертеж я бесплатно скачал в ознакомительной версии сайта разработчика, который любезно предоставляет такую возможность. В статье на моем блоге, для которого я пишу данное видео, вы найдете описание того со скриншотами, каким образом я производил поиск и скачивание данной программы и ее установку. И третий инструмент, который мне понадобился, это кадастровый план территории. С него и начнем. Кадастровый план территории можно получить на сайте Русреестра. Зайти для этого достаточно в раздел получения сведений из ГКН. В открывшемся окне заполняем несколько полей. Выбираем из выпадающего списка кадастровый план территории. Здесь указываем его кадастровый номер. Кадастровый номер я узнал при поиске земельного участка, о чем я... Рассказывал в предыдущих видео. Ориентиры территории здесь лучше написать весь квартал. Пускаемся ниже. Форму предоставления и способ получения сведений оставляем в виде ссылки на электронный документ. И здесь указываем адрес электронной почты, на которую придет, собственно говоря, файлы с кадастровым планом территории. И вводим, соответственно, КОПЧУ. Дальше кликаем «Перейти к сведению о заявителе». На втором шаге заполняем сведения заявителей, вид заявителя оставляем физическое лицо, категории заявителя иное лицо. Указываем фамилия, имя, отчество можно не указывать, вид документа, паспорт гражданина как правило оставляем, здесь указываем только номер, серию можно не указывать и указываем дату выдачи. Соглашаемся на передачу персональных данных в Росреестр и кликаем перейти к проверке данных. На третьем шаге проверяем все введенные данные, и кликаем «Отправить запрос». Обращаю внимание, что не нужно кликать «Подписать и отправить запрос», если у вас нет электронной цифровой подписи. Далее можно проверять статус запроса по ссылке, сформировать еще один запрос. Но достаточно проверить электронную почту, в которой будет ссылка на проведение оплаты. Кадастровый план территории стоит денег, 150 рублей нужно оплатить. Вы проверяете свой почтовый ящик, приходите по ссылке, вставляете код платежа, который также найдете в письме, отправленном вам на электронную почту, и производите платеж. Как правило, в течение 2-3 рабочих дней Росреестр присылает файл с кадастровым планом территории. Данный кадастровый план территории файл, Открываем в программе Argo 6. В открытой программе кликаем ⁇ Создать новый чертеж ⁇ Выбираем вкладку ⁇ Файл ⁇,⁇ Импорт XXML ⁇ Через обзор находим файл, который нам любезно предоставил Росреестр с кадастровым планом территории. Выбираем данный файл и открываем его в программе. Вот у нас открылся полностью данный файл, добавляем его в чертеж. После этого закрываем. Вот у нас на схеме отображ... отобразился кадастровый квартал. Его, соответственно, можно и нужно приблизить. Вот Кто смотрел мое прошлое видео, наверняка узнает данный кусок кадастрового квартала. Вот с этим вдавлением тела самого кадастрового квартала. Вот здесь вот я решил составить на этом, на этой участке территории, я решил составить схему земельного участка. Для этого мне нужно всего лишь выставить точки в данной программе. Программа автоматически рассчитает мне площадь земельного участка и определит координаты поворотных точек. Итак, вот я выставил несколько точек. 1, 2, три, 4 точки я выставил и программа мне сама обозначила контур. Параметры этого контура указаны вот здесь в в правом нижнем углу, то есть здесь площадь, можно выбрать цвет заливки и, соответственно, есть координаты поворотных точек, которые, собственно говоря, имеют важное значение для составления схемы. Вот они все значения координат поворотных точек, которые я буду вставлять в схему земельного участка. Более подробно и более детально процедура составления схемы земельного участка показана в пошаговых видео инструкциях. Единственное, что я хочу здесь от себя добавить, это я уже определил опытным путем, что для того, чтобы сделать растровую подложку под данную составленную схему, оптимальнее использовать следующий способ. Заходим в раздел файл, кликаем импорт публичной кадастровой карты, выбираем загрузка растров для области на чертеже. Кликаем и выделяем область, в которую попадает составленная схема земельного участка, кликаем и программа нам предлагает выбрать, выбираем, я как правило оставляю все по умолчанию, выбираю космические снимки Google и ждем. Должна подгрузиться растровая подложка, которая отобразит топографическую основу для данной схемы земельного участка растровая подложка загрузилась и теперь мы видим что на схеме прямо в программе отображаются наш земельный участок и все объекты инфраструктуры его окружающие в частности вот она автотрасса соседние земельные участки и дома и границы кадастрового квартала на территории которого и сделана данная схема земельного участка его можно приблизить чтобы она была несколько больше и хорошо смотрелась отцентровать посередине и собственно говоря можно либо скриншотом копировать с экрана либо отправить на печать экран, сни, снимок экрана если у вас есть соответствующее приложение для печати не файл на принтер а печать отправки печати на снимок экрана на составление этой схемы у меня ушло где-то порядка 40 минут а на сегодняшний день по уже другим проектам которые подаем на получение земельных участков в других городах правило составления схемы самостоятельное составление схемы земельного участка занимает делах 10 минут не больше после того как схема составлена нужно заполнить заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка и данную картинку вставить в шаблон схемы земельного участка и заполнить соответственно координаты поворотных точек и другие обязательные реквизиты как я уже говорил шаблоны данного заявления и готовый шаблон схемы можно получить из пошаговой инструкции о пополучении земельного участка, описание которой находится в статье, которую вы видите, как воспользоваться кризисом и получить земельный участок, а также видеоинструкции по составлению схемы земельного участка. Заполненное заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка выглядит вот таким образом, буквально на одной страничке. Вот достаточно заполнить данные, свои личные данные, приложить копию документа удостоверяющего личность и схему расположения земельного участка. Сама схема земельного участка выглядит вот таким образом на двух страницах. На первой странице заполняется таблица с координатами поворотных точек, которые мы берем из программы rg 6 после того, как сформированы границы земельного участка. Сама картинка вставляется на вторую страницу и заполняются соответствующие условные обозначения. Собственно говоря, эти, три, эти два документа на трех листах плюс копия паспорта, это достаточный комплект документов для того, чтобы подавать их в администрацию для предварительного согласования предоставления земельного участка. На сегодняшний день я уже получил ответ от администрации Анапы по данному заявлению, которое я подавал в марте 2016 года. Подробный отчет об этом можете прочитать на моем блоге. Ссылку на статью найдете под данным видео. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео.